Я Лора Ингрэм. Это репортаж Ингрема из Вашингтона сегодня вечером, и мы начинаем час со скандала монументального значения. Наконец-то, когда республиканцы возглавляют Палату представителей, решается вопрос о сокрытии информации о ковиде. Огни, которую мы видим под ней, это то, о чем мы вас давным-давно предупреждали. Поставьте коррупцию в центр наших федеральных мер реагирования. Так вот, бывшего директора ЦГЗ при Трампе, доктора Роберта Редфилда допросили о безумной попытке Энтони Фаучи скрыть роль, которую он и другие сыграли в том, чтобы дать зеленый свет финансированию лаборатории в Ухане в Китае. Так что же Рэдфилд думал о статье, которую Фаучи заставил ученых написать еще в феврале 2020 года, в которой в конечном счете делался вывод о том, что ковид, скорее всего, не сбежал из лаборатории. Весь этот подход, который был применен, противоречит науке. Спасибо вам. В науке ведутся дебаты, и они подавили любые дебаты. Неужели вы думаете, что газета действительно скрывает правду? Я думаю, что это не точная статья, которая, по сути, была частью повествования, которое они создавали. Помните, что эта пандемия началась не в январе на рынке морепродуктов. Теперь мы знаем, что заражение продолжалось вплоть до сентября. Это было повествование, в котором было решено, что они скажут, что это поступило с рынка мокрых продуктов, и они собирались сделать все возможное, чтобы поддержать это чтобы свести на нет любые дискуссии о возможности того, что это поступило из лаборатории. Но подождите второе место, подождите второе место. Энтони Фаучи настаивал под присягой на том, что исследование функций – самое рискованное исследование, которое вы можете провести в отношении вируса. Проводилось не в лаборатории Ухани с нашей помощью. Доктору Фаучи утвердительно сообщили по электронной почте, что НАИД поддерживает денежные отношения с Уханским институтом через Альянс Экохирургии. Ему сказали об этом 27 января 2020 года. Считаете ли вы, что доктор Фаучи намеренно солгал под присягой сенатору Полу, когда он категорически отрицал финансирование не исследования усиления функций? Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что не финансировало исследование в области усиления функций. Вероятно ли, что американские налоговые доллары профинансировали результаты исследований функций, которые создали этот вирус? Я думаю, что так оно и было, причем не только со стороны НИС, но и со стороны Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и Министерства обороны. Хорошо. Вы понимаете, что все это значит? Неудивительно, что Редфилд заявил комитету, что на ранних стадиях пандемии он оказался лишен возможности принимать ключевые решения. И именно тогда Фаучи и компания поняли, что Редфилд не собирается следовать партийной линии. Как вы думаете, почему вас исключили из этих разговоров? Потому что мне сказали, что им нужен единый рассказ и что у меня очевидно другая точка зрения. Это все о науке. Но эти ханжеские охотники за камерами, которые изо дня в день окружали Трампа в зале брифингов Белого дома. Эти люди, которые настаивали на этих разрушительных блокировках и очерняли хороших врачей и исследователей, которые знали правду о недорогом противовирусном лечении. Они сделали больше, чем просто выступали перед камерой, эти люди. Эти люди разрушили доверие общественности к нашим чиновникам здравоохранения и ко всей нашей системе здравоохранения. Так почему же Фаучи, его босс Фрэнсис Коллинз и их полезная идиотка Дебора Беркс вовсе не были заинтересованы в обсуждении того, что говорили известные эксперты о том, когда и как распространился ковид? Чем объясняется их ошеломляющее отсутствие любопытства? В сентябре 2019 года в этой лаборатории произошли три события. Во-первых, они удалили последовательности. Это было крайне нерегулярно. Второе, что они сделали, это сменили систему управления лабораторией с гражданского контроля на военный. Это в высшей степени необычно. И третья вещь, которую они сделали, и которая, я думаю, действительно красноречива, это то, что они заключили контракт на переделку системы вентиляции в этой лаборатории. Здесь должна быть обеспечена подотчетность. Должна быть обеспечена полная прозрачность в отношении денег, которые мы направляли в Ухань. Да, все это благодаря вам, американским налогам. Другоплательщикам. Если наши собственные чиновники общественного здравоохранения имели прямое или косвенное отношение к исследованиям, которые привели к этой глобальной пандемии, Мирик Гарланд, наш генеральный прокурор, все министерства юстиции должны быть готовы привлечь большое жюри к ответственности. Должны быть предъявлены обвинительные заключения. А нет, но помните, он считает, что самая большая угроза, с которой сталкивается американский народ. Это парни вроде того так называемого шамана канона, которого они бросили в тюрьму. Он и есть самая большая угроза. Большие деньги в вложенные в медицинские исследования фармацевтическими компаниями и федеральным правительством, развратили огромную часть нашего научного сообщества. И это должно прекратиться. Научное сообщество очень боится высказываться по политическим вопросам. И я думаю, причина в том, что государственные гранты выдаются через эту систему комитетов по экспертной оценке. И поэтому вы же не хотите, чтобы хоть один ученый из вашего комитета по экспертной оценке проголосовал против вас. Это означает, что на них нельзя положиться в том смысле, в каком, я думаю, мы хотели бы, чтобы они были независимыми и откровенными, и называли это так, как они это видят. За то, что вы рассказали о том, как делается колбаса. Кстати, это был бывший медицинский редактор Нью-Йорк Таймс. За то, что вся научная иерархия больше заботится о своих грантах, чем о здоровье американского народа. Николас Уэйт, которого вы только что видели, подвергся нападению со стороны представителей Комитета демократов. Приглашение кого-то с дискредитированными и опасными взглядами, такого как мистер Уэйс. Для дачи показаний об истоках этой пандемии, которая нанесла непропорционально большой ущерб цветным сообществом. Не является ответственным и заслуживающим доверия надзором за расы людей, которые страдали, пережили и пережили три столетия рабства, угнетения, лишений, деградации. Я абсолютно оскорблен тем, что у вас появилась возможность воспользоваться этой платформой и добавить к ней что-то значимое. Но мистер Уэйт упустил из виду еще один мотивирующий фактор. Эти цифры, конечно же, поручат его. Это всего лишь учебник, о котором мы так много говорили с точки зрения Ингрэма. Как мы выяснили еще в феврале 2020 года, для Фаучи было крайне важно нечто большее, чем просто отношение с Китаем, который защищал Фаучи и так далее. Следите за этим! Я думаю, что в самом начале вспышки было ясно, что произошла некоторая путаница в информации, но в течение последних нескольких недель. Китайские власти действительно очень четко давали понять, что они не потерпят распространение какой-либо дезинформации. Я удивлена, что вы так говорите, учитывая то, что мы знаем о том, как Китай лжет по важнейшим вопросам доктор Фаучи. Китайские ученые, с которыми мы имели дело, я лично имел дело с самим собой в течение многих лет, если не десятилетий, и я верю, что они ничего не искажают. Таким образом, Китай не допустит распространения какой-либо дезинформации. Он успокаивает американскую общественность от имени Китая в том интервью, которое я дала ему в феврале 2020 года. Деньги, власть, слава, соучастие средств массовой информации во всем этом, а также опасная и прибыльная одержимость, которая была у многих в медицинском сообществе в связи с этим достижением исследований функций. Все это было более важным для всех этих людей, включая Фаучи, чем раскрытие важных фактов в нашей на каждой стадии глобальной пандемии. Сейчас ко мне присоединяется доктор Стивен Куэй, ученый-врач и автор книги «Будьте в безопасности. Руководство для врача по выживанию после коронавируса». Он был одним из первых, кто разработал доказательства теории утечки информации из лаборатории. Доктор Уэйт, рада видеть вас сегодня вечером. Скажите же теперь, чем мы рискуем как народ, если позволим продолжать подобные попытки замутнить истину в начале кризиса в области здравоохранения? Я думаю, что все предельно ясно, Лора, и спасибо вам за то, что пригласили меня. Вирус SARS-CoV-2, который удалось пережить, но который нанес невероятный экономический ущерб и привел к гибели 1 миллиона американцев, был смертельным вирусом на один 1%. Я установил с помощью судебно-медицинских метагеномных исследований в Уханьском институте вирусологии с января 2020 года, что они работают над усилением функции с 30% смертельным вирусом, 39% смертельным вирусом и 60% смертельным вирусом. Я не уверен, что общество выжило бы при 10% или более высоком содержании вируса. Если мы не остановим их, это приведет к катастрофе. То есть вы хотите сказать, что в связи с тем, что исследования функций, проводимые прямо сейчас и продолжающиеся в Китае, и, возможно, в других местах по всему миру, были опасения, что лаборатория четвертого уровня работает и в Украине, и это было перевернуто или уничтожено. Что нас может ожидать, сэр? Я испытываю более сильную боль, гораздо более сильную боль, чем от этого последнего вируса. Совершенно верно, Лора. Сейчас там, где мы с вами разговариваем. Уже ночь, но сейчас самое время. В лабораториях Китая сейчас дневное время. И они работают над вирусом НИПа, вирусом гриппа и другими вирусами БВРС, которые мы уже идентифицировали. В этом нет никаких разумных сомнений. Мы нашли векторы в лабораторных последовательностях, над которыми они работают прямо сейчас. Поэтому нам нужно придумать, как принять меры, чтобы остановить это. Мы вообще не должны сотрудничать ни с кем, кто проводит такого рода исследования, не так ли? В такой стране, как Китай, должны быть предусмотрены санкции, экономические, финансовые, какие угодно, за то, что она вообще участвует в этом исследовании на данном этапе, верно? Это недопустимо. Это правильно, но, конечно, есть лаборатории в Соединенных Штатах, есть лаборатории в Европе, которые также проводят эти исследования. Я думаю, что введение надлежащих правил в отношении исследований, связанных с улучшением функций, буквально похоже на закрытие людей, которые играют с ядерными бомбами, потому что это более разрушительно. И прямо сейчас это дикий запад во всех лабораториях, а не только в Китае. Анализ затрат и выгод, связанный с исследованием эффективности функциональных исследований, до сих пор, похоже, не очень хорошо продвигается. Независимо от того, проводим ли мы это в Университете Южной Калифорнии, в Ухане или где бы то ни было, черт возьми, мы это сейчас делаем. Это настоящая катастрофа. Доктор Куэй, спасибо вам за то, что высказались. Является ли вероятность утечки вируса COVID-19 из лаборатории теории заговора? Доктор. Категорически нет. Нет. Я бы сказал нет, но и к этому подходили именно так. Доктор. Нет. Сейчас ко мне присоединяется конгрессмен Джеймс Камер, председатель комитета палаты представителей по надзору, член подкомитета по борьбе с ковидом. Конгрессмен, многие люди обратятся ко мне, потому что я была так одержима этой проблемой Китая вот уже 30 лет, и особенно в начале пандемии. Когда я впервые брала интервью у Фаучи, и они продолжают спрашивать, будет ли кто-нибудь привлечен к ответственности за это. И поэтому я хочу спросить вас, будет ли выплачен какой-либо штраф. Похоже, что Антони Фаучи не собирался этого делать. И это мягко сказано, когда он давал показания перед конгрессом Да сегодняшний день стал первым шагом на пути к установлению истины а затем к привлечению людей к ответственности люди хотят сказать мы хотим привлечь китай к ответственности я хочу привлечь китай к ответственности но в конце концов я думаю мы узнаем что люди в правительстве знали о том что происходит они знали об этом с самого первого дня они работали сообща чтобы скрыть это и это неправильно Повлияло ли это на вакцины? Повлияло ли это на большее количество жизней, унесенных ковидом из-за неизвестности о происхождении ковида? Итак, мы видели электронные письма на ранней стадии, в которых доктор Фаучи и доктор Коллинс в феврале 2020 года активно работали над тем, чтобы попытаться раскрутить повествование о том, что любой, кто сказал, что теория утечки в лаборатории, возможно, был либо теоретиком заговора, либо, что еще хуже, расистом. Поэтому они должны быть привлечены к ответственности. Вот почему мы будем продолжать привлекать людей, выстраивать дело. А затем у доктора Фаучи и доктора Коллинза будет возможность объяснить себя и свои действия американскому народу под присягой. Пытались ли вы добиться того, чтобы такие люди, как доктор Питер Дащук из Альянса за экологическое здоровье, предстали перед вашим комитетом? Можем ли мы ожидать этого? Да, безусловно, Лора. Он является ключевой фигурой в этом деле, как вы знаете. Мы тоже. Прежде чем мы включим его в состав комитета, мы собираемся привлечь каждого государственного служащего, который имел какое-либо отношение к выделению гранта Альянсу экологического здоровья. Любой человек в Вашингтоне, который имел какое-либо отношение к знанию о том, что Альянс экологического здоровья не соблюдал условия их гранта. Что они лгали о том, на что на самом деле был потрачен их грант, куда он был потрачен, на что он использовался. Таким образом, каждый человек в этом правительстве, который имел какое-либо отношение к чему-либо, имеющему отношение к ухайской лаборатории, предстанет перед этим комитетом. И им придется объяснить свои действия. Есть и другие люди, которые являются известными экспертами в области коронавируса и просто в области исследований. Мировыми экспертами, такими как Ральф Барик из Университета Северной Каролины в Чепелхиле. Он блестящий исследователь и сторонник расширения функциональных исследований, потому что он считает важным попытаться остановить следующую пандемию с помощью какого-либо типа вакцины. Но он работал с китайскими исследователями, как и многие исследователи по всей стране, над самыми разными проблемами. Но он производит впечатление человека, который довольно хорошо разбирается во всем этом. Вы собираетесь привлечь его к даче показаний? Да, это еще одна фигурантка, представляющая интерес. Опять же, мы собираемся начать с государственных служащих низшего звена. У нас записано каждое электронное письмо, каждое интервью, которое провели доктор Фаучи и доктор Коллинз. Мы знаем, что на раннем этапе советник доктора Фаучи по пандемии сказал, «Послушайте, это очевидная утечка информации из лаборатории». Потому что именно этим они занимались в лаборатории в Ухане. Они исследовали вирусы ковид. И в то время мы не знали, что они проводят там исследования в области усиления функциональных возможностей. Я не думаю, что очень многие люди в Америке знали, что такое усиление функциональных возможностей, но это безумная наука, и это то, чего нам никогда не следовало делать. У них определенно не было полномочий тратить там доллары налогоплательщиков, что, как мы узнали сегодня, действительно произошло. Эти люди должны быть привлечены к ответственности, и это является приоритетом номер один для меня в отборочном комитете. Восстановление общественного доверия к нашей системе здравоохранения имеет решающее значение. Конгрессмен, я надеюсь, что мы получим ту ответственность, которой заслуживаем, всем и эта страна. Спасибо вам. И пока все это происходит. Всемирная организация здравоохранения, которая фактически помогла Китаю скрыть свое участие, сейчас пытается создать договор о борьбе с пандемией между всеми государствами-членами. Страны начнут переговоры по нулевому проекту нового соглашения о борьбе с пандемией. Эти обсуждения будут иметь решающее значение для создания более эффективной архитектуры безопасности здравоохранения на будущее, основанной на международном праве, равенстве и основополагающем праве на здоровье для всех людей. Это звучит так здорово. Основополагающее право на здоровье принадлежит всем людям. Договор также направлен на расширение международного сотрудничества, когда речь заходит о противодействии пандемии. Опять же на первый взгляд это звучит заманчиво, но что это значит для нашей свободы? Что все это значит? Федералисты подытожили это следующим образом. Хотя проект договора не дает вас прямых полномочий в отношении внутренней политики страны в области борьбы с пандемией, он содержит многочисленные разрушительные положения, которые подтолкнут страны к принятию авторитарного глобалистского мышления для борьбы с будущими вспышками заболеваний. Сейчас к нам присоединяется Реджи Литл Джон, адвокат и сопредседатель целевой группы. Реджи уже давно занимается всем этим вопросом. Вы отлично поработали над тем, чтобы обсудить это в нашем подкасте. Реджи, какие риски это может представлять? Лора, в ближайшее время будут разработаны два инструмента: они обсуждаются в Всемирной ассамблее здравоохранения. И один из них может быть даже принят уже в мае этого года. И между ними двумя они создадут глобальное тоталитарное государство надзора за биотехнологиями, которое обяжет все страны ВОЗ в мире. Из 194 стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, следить за нашими гражданами. А затем также обяжет нас подвергать цензуре любую дезинформацию или дезинформацию. Поэтому давайте просто оставим в стороне тот факт, что ВОЗ была главным виновником дезинформации и дезинформации во время последней пандемии. Но у них будут полномочия определять, что является дезинформацией, а что дезинформацией. И это также дает генеральному директору Тедросу полномочия объявлять о вмешательствах не только в связи с пандемиями, но и в связи с потенциальными рисками. И не делать этого даже без разрешения страны, в которую они будут въезжать. Итак, это ужасные, ужасные вещи, которые могут быть вынесены на голосование уже в мае этого года. Сейчас они пытаются доказать, что будет введено положение, которое сохранит суверенитет государств, подписавших это соглашение. Так что все сходят с ума без всякой причины. Речь идет всего лишь о том, чтобы лучше сотрудничать и получать последовательный ответ. Но учитывая тот факт, что они помогают прикрыть китайское лабораторное озеро и просто позволяют Китаю кататься на коньках без каких-либо последствий для Китая. Это приводит нас к выводу, что на самом деле речь идет не о глобальном здравоохранении, а о глобальном контроле и точка. Это так. Совершенно верно. Речь идет о глобальном контроле и то, что они делают. Это использует здравоохранение в качестве инструмента для вселения страха в людей. Итак, вы говорили обо всех этих исследованиях по улучшению функций, и некоторые из этих утечек, которые могут произойти из этих лабораторий, могут привести к чрезвычайно высоким показателям смертности, намного большим, чем ковид. Таким образом, они приведут всех в ужас и скажут «О да, мы согласны, за нами просто будут наблюдать. Мы согласны с тем, что вы должны подвергнуть цензуре всю эту информацию. И все это может быть использовано в качестве платформы китайской системы социального кредитования по всему миру». Это глобальный реестр. Да, глобальный реестр – это то, о чем беспокоятся люди. Возможно, с подключенным к нему банковским обслуживанием, движением, контролем движения. Если у вас нет определенного количества снимков. Я думаю, что в конечном счете это и есть их цель. Но им предстоит пройти через множество испытаний, но мы должны идти впереди и редже. Мы благодарны вам за то, что мы только что улучшили качество обслуживания. Мы займемся этим подробнее. Экономические перспективы. Мы знаем, что они мрачные. А еще у нас есть голограмма президента с кабинетом министров, заполненным людьми, которых вы вынес стали бы нанимать для обучения вашего четвертой классника математики. Президент Обама объявил об этом. Простите меня, президент Байден. Ого! Это отличная новость. Сделайте это. Мы думаем о поездах, самолетах и автомобилях, но как насчет велосипедов, скутеров, инвалидных колясок, если уж на то пошло? Итак... Я являюсь главой Космического Совета. Я люблю космос. Не знаю точно, каково у нас распределение обязанностей, но... Позвольте мне внести ясность. Раздел 42 или нет, граница не открыта. Пресса – соучастники заговора в организации этого периода национального упадка, возглавляемого людьми, которых вы только что видели на этих роликах. Но бурлящая ненависть к республиканцам, Трампу, его избирателям, заставила их занять самые крайние позиции и полностью отказаться от своей роли объективной проверки власти. И все же пресса задается вопросом, почему люди не обращают на них внимания, почему их читательская аудитория сокращается. Так что теперь у клики осталось всего несколько карт для игры. Во-первых, мы разоблачили это прошлой ночью. Клеветническую кампанию, направленную на то, чтобы дискредитировать и в конечном счете заставить замолчать всех их критиков. Женская группа, которая собирается потратить более 10 миллионов долларов в интернете и на телевидении, выступает против женоненавистнических и сексистских клеветнических высказываний в адрес Камалы Харрис. Надеть маску несложно. Если вы это сделаете, просто наденьте маску на улице. Но отчетливо видно, что мы видели в течение многих лет, как Дональд Трамп был марионеткой Путина. И, конечно же, они сделают все возможное, чтобы сменить тему разговора. Как будто американцы собираются каким-то образом забыть о том, что их пенсионные сбережения исчезают из-за того, что пресса и демократы размахивают перед нами каким-то блестящим предметом. Спикер Маккарти держит молоток в руках менее трех месяцев и уже сделал больше, чем любой другой партийный лидер в Конгрессе. Для того, чтобы способствовать распространению большой лжи Дональда Трампа. Я думаю, что это очень опасно для всех нас, ведь эта информация теперь стала известна. То, что мы видели от Турка Карлсона, это продолжающаяся ложь от проверенного лжеца. То, что он делает с помощью республиканцев Палаты представителей и спикера Маккарти, имейте в виду, опасно. Информация опасна. Но, несмотря на все их усилия, правда просачивается наружу. И становится все более очевидным, что мы сталкиваемся с потенциальной катастрофой на всех фронтах. Во всем этом виноваты сами представители руководящего класса округа Колумбия. Наша граница – какой подарок картелям? Наши государственные школы – это подарок профсоюзам учителей и пропагандист сексуальной ориентации. Города – это подарок преступникам, нелегалам и дом бесконечного отчаяния. Наша внешняя политика – это, очевидно, подарок Китаю прямо сейчас. А наша энергетическая независимость – это подарок глобалистам, которые хотят навязать Америке дефицит продовольствия. И наша экономика – это на самом деле не подарок никому. Она находится в упадке. Так что президент Стамбулс и его друзья на холме действительно оказали большое влияние на всех нас. Личный долг стремительно растет. Процентные ставки в обозримом будущем будут расти, и мы приближаемся к рецессии. Возможно, таков был их план с самого начала, но теперь правда выплыла наружу. Америка становится слабее, и единственный ответ Байдена на данный момент – предложить массовое повышение налогов, а затем подготовить американцев к новой, новой нормальной жизни, новой Америке, где мы снижаем наши ожидания, сокращаем потребление и отказываемся от наших традиционных свобод. И тогда мы научимся быть довольными этим. В конце концов, это показывает, что демократы теперь знают, что при их политике экономического роста не будет и что инфляция просто затянется. Пауэлл из ФРС не собирается его выручать. Он не может этого сделать. Недавно мы говорили вам, что МВФ предсказывает кошмарное падение нашего ВВП в ближайшие два года. ВВП Германии, Франции и Испании превысит наш к 2024 году. Даже ВВП России растет быстрее, чем в Соединенных Штатах. Ой, кстати, я не понимала, что улучшение роста означает, что реальная заработная плата в среднем доходе домохозяйства упадет при Байдене. Именно таково его определение понятия «лучше». Они отказались от Америки. Они, по сути, махнули рукой на то, чтобы привести в порядок города. Это просто выходит у них из-под контроля. Посмотрите эту статью Дэвида Грэма в «Атлантике». Вместо того, чтобы признать, что их политика борьбы с преступностью, повышение налогов и высоких налогов не сработала, они заявляют, что города сейчас просто неуправляемы. То, что они отказались от построения сильной и процветающей Америки, вовсе не означает, что остальные из нас должны это делать. Подумайте об этом. Они больше боятся бабушек, которые прогуливаются по Капитолию 6 января, чем китайских коммунистов, которые прямо сейчас готовы захватить Тайвань. И те же самые демократы, которые не простят республиканцам Дональда Трампа, они с радостью простят Китаю ковид. Они с радостью простят Китаю кражу наших технологий. Они рады простить Китай за разгром Гонконга, запытки пытки уйгуров, и этот список можно продолжать и продолжать. Это рассказывает реальную историю о том, насколько они все интеллектуально обанкротились. Мы это знаем, и я думаю, что они даже знают об этом. Как уже неоднократно говорилось в Angel Angel, ситуация в нашей стране изменится только тогда, когда достаточное количество женщин из пригородов и достаточное количество городских избирателей в ключевых штатах решат, что с них хватит. Кому-то из них может не понравиться Трамп. Всем им может не понравиться Трамп, насколько нам известно, но я просто не верю, что те же самые люди хотят продолжать так жить и быть обманутыми подобным образом. По мере того, как экономическая не продолжает нарастать, по мере того, как наше геополитическое господство рушится, даже самым ловким политическим консультантам станет почти невозможно представить правление демократов иначе, как сущим кошмаром. Мы являемся свидетелями их великого распада. Но пусть это будет не наша вина.